Злой бес, злой бес, лава. -ла -ла. Злой бес. Любил тебя, любил одну, Что было всем не видно. Но вот звоночек, Прозвучал, и горько мне обидно, какая злая жизнь теперь. Убили пса, продали двери, губновый туз и разворот тебя. Не угадаешь Беру жвачку Кладу в рот А ты В сети летаешь Какая злая жизнь теперь Убили пса Продали дверь Злой бес, злой бес, ла, ла ла Злой бес, злой бес, ла, -ла, -ла. Злой бес, злой бес, ла, -ла, -ла. Злой бес. Проходит год, проходит два, Четвертый на примете. С тобой увидимся едва, Как скучно жить на свете. Ммм, такая злая жизнь теперь. Ммм, убили пса. Продали двери, любил тебя, в душе кричал, А ты не замечаешь, славян колоду раздавал, А ты в сети летаешь, М -м -м, какая злая жизнь теперь.